Что? что не так сегодня М? да ну что такое что эй прям вот так вот прям вот настолько все нехорошо ну нет нет потом пойдем потом сейчас там холодно не надо пока ух ты пришел разбираться что ли Twelve seconds later.